Начинаем. Всем привет. Так я просто не знаю, что мы сегодня делать-то а будем. Она попу называется день. Да? Не, не знаю. <свят> ты мне сейчас расскажешь, чем сего? мы сегодня что мы будем делать. завтра у нас стол, и она сделает кучу сего. Ну ага. Да? Ага. Я хочу кое показать. Какое так, вот делать? это я тоже не знаю. А, ты хочешь ванну сделать? Делаем и едем ага. Новая пришла, связанная са. Вот так, и вот так. Ай, да. А мы показывали в том видео предыдущем. Поэтому, говорит, пошли. А вот еще пришла Штанга. Мы все еле разобрались, как она вообще должна работать. А, я не Вот, хочется, чтобы она была готова. Как папа тут последний умывался, и тут немножечко что-то все загадить. Это специально. Чтобы ты не ослаблялся. Не пролазит. Давай, пап, включайся, работу. А как, чё? Давай. Так я не знаю. Ты зашла, давай, давай ты либо снимаешь, либо я ты могу, делаешь. В общем, что сделать? Это снять эту шторку. А вот все остальное это будет на тебе. Ну я думаю, механизмы, в принципе, у всех одинаковые у этих вот не э, знаю. палок раздвижных. Не знаю. Почему черная? Расскажи. А не знаю, нам так захотелось. Не. Плюс еще будет вот тут черная штучка. О. Вот. И плюс корзиночка вон там черная, она тоже на полку идет. И еще всякие да. черные ждут. Там штуки. черная, и тут полка такая черная будет. Может быть, если вообще она появится. Потому что в наличии есть только белая. Угу. Так, это короче потом постирается и вернется к бабушке. Если ей надо. Зачем ей надо? Ну вдруг она ей понравилась. Понравилась, и вдруг она хочет ее вернуть. Или мы летом опять возьмем ее под, под этот. Как... Нет, она слишком хорошая. Да была дешевая за 100 рублей. А это нормальный ткани. Я пока предлагаю, пока ты вот это я сейчас заберу все колечки и прицеплю пока шторку на нее. Давай. Да. Как открыть? Надо еще уплотнители просто вот эти поставить. И с той стороны и с этой стороны поставил. Ага. А уплотнителя нет. Я уже... Там, короче, написано было, что нужно на 3 сантиметра. Меньше вот эту палку, чем вот это расстояние То есть, Морок соответственно, больше. вот эти 3 сантиметра меньше Потому что эти колпачки тоже надо место занимают Надеюсь, у нас все пойдет по плану Намочила носки, мои тоже сейчас намочится. Как это делается, я хрен его знаю Пытусь изменить. Ого, она прилипшая какая. А тут заплатители самодельные. Тут примерно в это же место будем делать. Так. Ага. Сейчас надо лестницу какую-то снять. Чуть побольше сделать, чем стену чтобы упор был. Это черный от нас такое черный? Нет. А знаешь что А ты ведь не сунешь? Чё? Тебе ж сначала надо установить и потом ее увеличивать. Кто то сказал? -то. Мне так кажется. Тебе кажется. Ну, Нормальные люди мне кажется так делают. Одну в сторону ставят и вторую увеличивают да? до упора. Угу. Наверное. Я не знаю, я никогда не останавливала такую хрень. Я тоже. Она у тебя поехала с той стороны. Да. Сейчас вокруг я возьму влажную салфетку все это прям, Правильно? Да. Ну вот. Да погоди, да погодишь, никто ничего не сделал. Как ты так? А она ровно вообще? Не знаю, я в эти же места сделал. Я горан, что до этого было ровно. Егоран-то. Вот так-то вот. эти лески. Кого? Лески. Зачем? А зачем они на нее? Уходи. Потом грязи мне он, смотри. Я чистила, надо почистить опять. Вс. Уходи, неси влажные салфетки, после того, как я повешу штуку. А, ты будешь лежать? Да. Ну, давай. Ну ты будешь держать? Помогать? Я Не да. смогу ладно. Ты пока иди сюда. Не уходи. Держи. Тут прям вот, вот колечки. Пальчики суй. Пальчик. Пальчик, где пальчик? Свой. Да. Иди сюда. Ух ты. А почему именно так? В смысле, потому что с той стороны она пупорю читается, -а -а. а это она прозрачная. А -а -а. Я ж чую, я ж трохаю. Прозрачно. Не, ну красиво, нет? Да. Или не очень? Спасибо. Если это было зря. Сейчас. Не, хорошо входит. Я думала, будет проблематично, а нет. Как-то светлее что-ли стало. Отходи с камеры. Сейчас отойду и сама закроюсь. О, ништяк, по так. размеру тоже хватает. Тут с двумя пальцами у меня какой-то косяк. Сейчас покажу. Что там? Ну, как-то хреновасто вот это вот получилось. Видишь, закрутилось что-то. А. Так, там ровно, здесь тоже лишнее ровно. Ага. Не видела, как вешано. Да. Меня прям видно? Ну да. Все прям прозрачно? Ну да. Ну так, нутно, прозрачно. Так вот, мы суть должна быть, что должна быть мутно-прозрачной. Ага, сейчас трампу поедем. Да, не требуем. Ну что, как вообще? Не очень. Прикольно. Я говорю, круто. Сейчас еще вон тебе надо идти. Не, мне нравится. На вопрос. Ты думаешь вообще? Ну, да. Или лучше розовую штангу обратно. Да, ну да, да, блин, ну погоди, ну как тебе еще нравится, нет? Да. Не знаю. Еще раз спросишь. Честно, меня. я представляла, говорю по-другому, мне не очень нравится. Да? Ну давай снимай тогда все. Ну, правда. Значит, надо вот эту штуку заменить. Угу. Вот это сегодня все придет. Уже пришло, мы сегодня заедем. Надеюсь, в этот раз не битое. Да? А я другой сказал, ага. Другой набор вообще, не такой, не такого ага. вида. Ага. Ну, наверное. Сейчас надо вложенными соцветками тереть. А Поэтому сейчас <x2> мы быстро... А можно пакетом поиграть? Смотри на него. Похоже на... <Esto> <cast> я не знаю <sm une talent> на кого. Выиграй. Спасибо. А мы сейчас собираемся. У нас завтра Гостиничные гости. Очень много людей. Аж целых шесть взрослых человек. Мы первый раз будем звать гостей, готовить на стол. Куда я посмотрела? Зачем я сюда посмотрела? Короче, нам предстоит готовка очень много-много салатов, продуктов всего опять, да? А еще у нас нет посуды такого количества. Сейчас поэтому поймем бабушку, Дел, гора. Пошла я отмывать, а выйдите умываться. Как умоемся, поедем. На улице минус 26. Ага. А, вот. Надеюсь, машина заведется. Если не заведется, мы позвоним тому соседу, которого ты прикурил. Подкурит он подкурит нас этот раз. А, ну Да. На улице минус 26. Ух ты, даже ручки не замерзли. Теперь большой вопрос заведется ли ой, такое то деревянное Я пришла, потому что мне сказали, нужно купить определенную вот эту штуку. Я не помню, на чем мы остановились. Я говорила про эскалоп. Я почувствовала запах паленого, мы спалили зарядник для аккумулятора. В машине, да, начало вонять. Да. Короче, отвезли мы эскалоп маме, попросили ее сделать эскалоп и картошку на завтрак, потому что на нас закуски и салаты. А сейчас нам нужно скупиться всеми-всеми продуктами, правильно? Да. Огромным списком. Сейчас что-нибудь подснимем, что-нибудь покажем, Пройдем домой, покажем, Ты какой-то груз. Нет, я, я просто понимаю, примерно то же самый список будет, только чуть-чуть uh, побольше. Чуть -чуть то, что мы чуть -чуть делали на Новый и плюс год. С половиной не посмотрит Новый год. Да. Поэтому сейчас попаемся, и папа будет делать красивые подсъемчики. А Максим хочет поспать, говорит. Ага. Стал всего лишь в 11 утра. Скупаемся. Да. Вот на эту лошадь все же удобнее было. Надо было тебе из дома взять с этой вот, на шею подушку. Можно было прям сто-сто и спать. Так, как лошадь. Сейчас возьмем винишко и вообще по Да, Нам будет. надо было две бутылки вина две бутылки шампанского. Давай только мы не будем делать как на Новый год. Мы в этом году, когда я буду доставать из пакетов, мы прям покажем, что мы покупали. Они а просто. Вот, мы готовимся. Спасибо, до свидания. Мы закончили, uh -huh. да. Давай так не будем делать. Да, так, давай вот определимся. А еще вот я с этим. очень сильно расстроилась, что мы не смогли поснимать, потому что на морозе телефон, камера вырубалась просто, прям моментально. Что, сейчас будем искать венцо? Мама у нас очень давно не видела вот этих чипс. Она что? Же... Можно, можно? Я всю жизнь, всю жизнь, последние несколько лет говорила, что у Лес был офигенный вкус чипсов. Он вернулся, я хочу попробовать, я его сегодня съем и вообще. А пока у нас как-то очень много чего. Мы с тобой разговаривали, что нужно 200 грамм крабовых палочек. Нашла полкило. Взяла полкило. Прекрасно. Да. Мочите, как я могу. Мочите. А еще офигенный. Очень вкусный, топашки скрекли хлебушек. Хочу, топ. Он прям теплый. Погнали. Зав завтра. Мотите. Максим, мотите. Красную рыбу надо. И икру. Пойдем. Да. И будем сверяться со списком, потому что, мне кажется, у нас какие-то проблемы. Мы что, то тут забыли. Mm -hmm. Ага. На улице снимать вообще не получается. На улице минус тридцать. сейчас я тебе дам на улице минус 30 все мерзнет просто аккумуляторы выключаются сразу мы закупили сейчас приедем все покажем нам осталось купить сок и салат в горшочке пришла в магазин где я брала его на новый год он жухлый отвратительный как будто он там вот реально стоит с 31 числа его никто больше не менял на новый и короче он нам прям нужен то есть он в салат это один из ингредиентов Будем искать либо сейчас в магните около дома, потому что едем туда за либо завтра будем в течение дня как-то что-то где-то. Ну, сейчас быстренько приедем, все, придем, домой покажем. Надо еще на... Сейчас я сейчас говорю, я дам. Плюс нужно заехать в Вайлберес. Там нужно забрать заказ для ванны. Я, по-моему, говорила про него с утра. Простите, пожалуйста, что такими урывками, но снимать невозможно. Мы пробовали, у меня выключился один аккумулятор, блюш, по-моему, потом я вставила второй в машине, второй выключился. И я думаю, да ну нафиг, лучше лучше тогда -да, дома все покажем. Завтра побольше поснимаем, потому что мы не хотели завтра особо снимать. Но поснимаем и ставим сюда, и будет один такой полноценный день, как мы готовимся к Рождеству. А еще мы немного, Что, рассказать про день? Мы немножечко на Е... Окей, я же вчера создал карточку дисконтную, которая как бы они у нас есть, у нас есть такие прям физические обычные, он создал электронную, поставил себе день рождения 5 января, аккуратно машину едем, поставил себе день рождения 5 января и соответственно, в окей, мы сейчас закупили со скидкой 20 процентов. Все равно что-то как-то да. очень много вышло, очень много вышло, ужасно много. Это я, я не знаю честно, то есть как бы я не хочу больше собирать столы. Ну как бы без этого вряд ли обойдется, но когда-нибудь придется еще. Вот, все, сейчас едем в Англию. Сад Магнитный Максим брось камеру, да, нас снимать. Держи, снимай. Ты хочешь снимать, как мы едем? просто я вас никогда почему не снимала, я хочу вас поснимать. Хорошо. Ой, поехали. Ой, как скользко, ой, как скользко. Порбьюр. Я бы очень убрался. Вот видишь, пассажир снял два косяка. Я думаю, косяк просто будет снять машину. А время у нас по 7 часов, уже 8, наверное. Нам сейчас можно погушать и начать резать несколько портов такой. сказала этот набор крутиво приедем давай покажем Добро мы спустя два часа наконец-то протопили салон и нас начали расписывать <дому, свечевать> да. сами все а -а -а -а. едем домой да, максим хочет камеру не выключай он хочет ехать от противотуманки а вот основной свет а вот еще противотуманки вот красота держи я все буду, когда вы говорите я буду вас снимать хорошо Домой! Разбаковывать всё! Это какой-то ужас! Вы Они на сейчас улице. Сейчас говорит, минус 29. Алиса, сколько градусов на улице? Сейчас в Нижнем Новгороде минус но 27, там минус 20. ясно, ясно ага. Хорошего мало, конечно, но если потеплее одеться, то может и ничего. Да что ты, товарищ? Спасибо. как у нас обычно в айфоне, минус 27 ощущается как 40. Ага. Вот, типа, вот там, мне кажется, тоже то самое У вас будет хороший день Бывает, даже ради интереса я прям посмотрю Алиса, спасибо, до свидания Сейчас я скажу, что ты До скорого Ощущается? Как? Угадай минус... На улице минус 26, пишет Минус меня. 40 36 Охренеть. Ощущается, как минус 36 Из-за ветра кажется, что холоднее Короче, это... начинаем распаковывать, потому что время 8, нам еще есть и делать дела Это набор гаваны, который мы очень давно с Лешей хотели У нас такой же... Вот этот штук на кухне под средства для мытья посуды, мы выбрали в порядке, и проблема... Иди пока у себя пошелести, потом придешь. Проблема в том, что в порядке целыми наборами остались только серые. И у -у -у. тут чисто случайно на Валдерс я нашла, но я попробовала заказать другое, нам пришел со сколом, я там делала возврат, и в итоге смирилась и заказала вот этот вот. Здесь на него есть тоже жалобы, сейчас покажу какая, но не у меня. Так, это под туалетный ёршик. Это дозатор для мыла. Угу. Это под щетки, либо под зубные пасты. И это, соответственно, тоже, только наоборот. Допустим, в этот щетки, в этот паст или наоборот. А следующий, это мыльница. Вот эту деревяшку мы уберем. Оставь, погоди, пока, сейчас будем вместе распаковывать. На что была жалоба большинство у этого набора, если вдруг ты захочет, я оставлю ссылку большинство, Очень многим приходило без крышки, ну там отзывов 10, что вот эта крышка отсутствовала И отзыв плохой был, много, потому что людям не понравилось, что в белом наборе черный ёрши говорят, Типа уж можно было бы к черным, к белому, этому ничего Наоборот, нормально Типа не черный ёрши класть, а белый, суть какая Зачем я заключила? скажи мне, пожалуйста, я тоже вот не знаю вот так, вот так, и вот так. А так многим кому не нравится этот набор, потому что плесневеет. Поэтому, соответственно, отсюда деревяшка и уедет. Она не будет здесь находиться. Я Нет. понимаю. Я ее как подставочку куда-нибудь потом там присобачу либо выкину. Что, Максюша? Завтра. завтра скажи <свят> Вот такой вот есть, наборчик Сейчас мы потом это все распакуем и покажем, как оно нам туда встало Ты мне будешь помогать разбирать? Давай дожевывай конфеты будешь вместе она показывать Может там был типа, лак для дерева купить какой-нибудь И покрыть вот эти деревяшки, чтобы они не плюс не вели Посмотрим Давай, тащи сюда журнальный столик, чтобы тебе было камеру поставить И она не тряслась Нам предстоит завтра Стол на шестерых взрослых человек Поэтому... Какие рецепты, какие салаты, что-то еще. Это будет рассказываться завтра, когда будем все резать. Сейчас покажем просто по ингредиентам и все все что мы накупили. Максим хотел со мной вместе рыкать. кто? Вот и все, сын сломался на первом же продукте. Куриное филе. Большой кусочек сыра. Я вообще-то хочу Давай, кто это? Я пока не понимаю. Мне кажется, надо прятать, потому что замерзло, Надо нарезать сейчас. Лучок укроп. Это кто, хотя бы знаешь? Ну... огуречики На огромной скидке купили шоколадку. Я вообще-то говорю. Да. И пока... Сто рублей или 120, 200 она 200, Хлеб. Багет. Хлеб. Я... Леша купил вкусный сироп. Скорее всего, нарезку. Ну, вкус... ты же не знаешь про что. Это что? Это майонез. Майонез. Это что? Шоколадка. Шоколадка на скидках. Еще срок, сыр Да, на то, чтобы в салатике еще куда-то там нам надо. Сейчас Чипсики. Максим захотел именно просто поливать. Оставь сейчас не открывать. Сначала купил пачку. Там было чипсов вот столько. Я пошел ее обменивать. Там продавщицы поугарали. Сказали, что пустой воздух продают. Там реально было вот столько. Я прям другую пачку взял. Вот тут вот. Вот наполненность. А там было вот столько. -яй -яй. Следующая Красная рыбка на тарталетке. А, трубочки фаршированные Мы добавляем их в цезарь Как копченую курицу Либо покупаем копченую грудку Но когда копченых грудок нет, берем вот такую штуку Далее Колбасная нарезка окор тоже в нарезку Шейка пойдет на рулетики С сыром и чесноком Грудинка пойдет тоже на нарезку Это что, Максим? Это картошка Картошка, нужно на оливье Это кто? Как сын не знает, как выглядят продукты в банке yeah. Это икра а, сын, а у нас кот лук ест, заберите Я уже знала, что это такое Сашиска А морковка <laughs> Морковка на оливье Шампанское, раз Я шампанское хочу. Это что? Шампанское два шампанское Это завтра на подготовительные моменты Загорев Да, Лизья Смотри, страстики иди, покажу. Ну, Далее нашла в магните салат. Мне кажется, он зажухнет от мороза. Салат? Мне кажется, он зажух. А пусто? Да а Подожди. Надеюсь, ему ничего не будет. А то придется новый покупать. Салат в горшочке. Крабовые палочки. Я это кто? Сок. Это сок. Это венцо. И это на завтра. Может быть, а может быть и просто про запас, пока не решили, потому что было на скидке взяли. Правильно? Угу. Правильно. Далее. Сухарики просто пожевать. Лёшины мяснички. Вообще-то это мои сухарики. Вообще-то мои сухарики. Тысячи псовиков. Опачки, пампа, рампа. Лёшины мясничики. Обалденный, надеюсь такого же вкуса, как были в давнешних годах давнешних. с шашлыком. Именно давнешний. Тарталетки, очень понравилась форма, да, я вот, покажи. Там такая держалка под руки, под да, пальцем. Я думаю, мы часть э, бутер, бутербродов с икрой сделаем на багет, а часть сделаем в тарталетку с творожным сыром или с маслом. Да, да. да. Ну, решим за. Колбаса. Я же говорю. Кто это? Колбаса. На оливье. Это кто? Э, шоколадки. Шоколадки. По 30 рублей, вообще классно. Круто. Вот такую, кстати, первый раз увидела. Это сори, белая шоколад, а это вообще первый раз увидела. Угу. Это что такое? Это, это не киндер, это шоколадные яйца. Потому что по 30 рублей. Мы до сих пор распаковываем именно киндеры по 30 рублей. Там офигительные игрушки. Покажи, иди. Какие у тебя игрушки выпали в киндерах? У нас там только немного не хватает. Где петлю? Вон парижки. Леша взял тоже, потому что сегодня на скидках. И вкусный тирольский пирог, но по факту этот а торт. что не спите. Вот раз да. дедушка. Вот раз дедушка Мороз. Вот рыжник. Не знаю, кто это. Я тут вот стоит, это еще ладно? один ну, этот, снеговик. А вот еще один снеговик. я хоть обратно? Рауз. Рауз. Плесень. Где? А тебе Или... и саму Максим, хорошо. Это все. может быть... Сейчас Дрока? мы посмотрим, но есть подозрение, что там плесень внутри. Максим, не трогай камеру. Не трогай. Там прям что-то белое. Либо это какая-то начинка, но ну, мы сейчас будем смотреть. Скорее всего, может, заморозилось, может на улице минус Стоять. Это плесень. Уверена? Да, смотри, она прям пушистая. Даже сейчас поедет менять тот... Блин, за пятиху! Ну капец! Она прям пушистая, она такая, прям видно как, как, не вижу, что это как плесень. Как, как плесень. Там не белая просто начинка. Как будто у какая-то... Ну это плесень. Давай посмотрим срок годности. Сукаш, сегодняшний, это облегчит жизнь? Но я уверена, что... Я рисковать завтра тем, что у нас будут болевать шестерых гостей, и Максим не готова. Срок годности при температуре от двух до градусов, а он у них в холодильнике, 7 суток. От какого числа? Дата изготовления указана на упаковке. Ищи со на где упаковки указаны. Вот. Вводим до 13.01. Его сделали сегодня. Тебе говорю, это не прессия. Подожди, его сегодня изготовили ноль 6.01 в 4 часа. Ну, либо утра, либо вечера. Это пудра, мне кажется, сахарная пудра. Это прям что-то рыхлое. Ну, это, я тебе говорю, сладкое должно быть. Она не сладкая. Она вообще никакое. Это, это... крахмал, может, какой-нибудь. Да, пробуй. Ну, там прям видно на камере, что это что-то белое. Прям какой-нибудь подцепи кусок. Я не знаю, у меня не получилось никакого куска. Ну сейчас у тебя из-за желешки красный, конечно, сладко станет. Ну, если это плесень, тебе бы сразу горько стало Конечно Это какой-то армитизатор, что ли? Ну и слава богу Нет, плесень бы прям плесень, плесень была Я видал, сколько здоровый кусок Плесень сразу Аномальный. чувствую Вот такой красивый торт с какими жертвами Просто вот... ехать обратно не хочется Ну, короче, пихай, сейчас запихаем Когда все покажем Ой, какой вкусный М -м -м. У нас еще в холодильнике просто с Нового года остались несколько типа масло, кукурузы, горох, ананасы были куплены. Стой. Вот. Поэтому часть продуктов уже есть. И еще сок. И еще сок. И еще сок. Да, нахрен сок. Это потому что вот такой я пить не буду, Максим тоже пить такой не будет. Это мамина, да. Абрикос и нектарин. Блин. Следующее. Мы купили маме пакетиков. Она говорила, что хочет такие бежевые, тканевые. Мы купили их на пике. Далее. Айзер. Очень много айсбергов. Сезарь. -а -а, кулкова. Такое тупое название. А вкусные точки обалденные. Тупой тупое на. тоже. Хлебушек и сухарики. Еще сок. И ячки. На 6 литров сока. Ну, человек. И яички. И венца. Все, продукты кончились. А еще нам надавали посуду. Но посуду я не буду показывать, потому что мы еще свою не всю купили. И скатерть дали. Mm -hmm. А сейчас миссия фикс засунуть все это в холодильник, покушать и начинать готовить то, что можно приготовить, чтобы завтра нам поспать. Пойдем вот это красиво все поставим, только надо спрятать лук с от утихных свет. и мы все это будем красиво распаковывать, убирать. Мы так давно хотели этот набор, капец, мы так долго ждали, что он появится в порядке, а его все не привозили, не привозили, не привозили, не привозили, а вот теперь есть. Теперь еще раз спрошу. Вот. То есть у нас вот это. Ой, езжает. Этой штуки, я не знаю сколько лет, я да. сделала рублей 20. Это уезжает сюда. Вот это. И вот это. А -а -а. сюда. А это как на кухне, а что? И тогда она а -а -а. вообще из этого набора. Я ее просто отдельно купила тогда. Вот сразу видно, сын пастой пользуется, выровнять же не может. Сюда и сюда. Какая прелесть. Тут сразу давай кидай. А вдруг пригодится? Вот тут. сюда. сюда. Не будем показывать старые. Это не культурно. Вот это сюда. Это тоже сюда. Деревяшку сразу беру. Кто сказал? Короче, мы все разобрали. Все, что попить осталось здесь. То, что не нужно в холодильник, и то, что терпимо накидали на окно. Все остальное загрузили в холодос. Вот. Подумали, подумали. Такие, да ну нафиг. Готовить сейчас. Мама скажет, что мы дураки, но я ей об этом не буду говорить, она узнает об этом только на видео. <laughs> да? Короче, санем завтра в 6 и будем готовить. С 7 до 12 у нас есть 5 часов на то, чтобы все нарезать. Я думаю, успеем. Не успеем, у нас есть еще час в запасе, даже полтора. Вот. Поэтому сейчас кормлю Максюху, и мы садимся, смотреть кинцо, потому что завтра пахать. И завтрашний вечер, по факту, у нас последний, потому что потом собираться на работу. Сейчас буду кормить сына. Поэтому всем до завтра. Встретимся завтра где-то в 6.37 утра. Да? Да, с такими мордами... Запись пошла. Что-то не очень, не бодро не весело. Покажи. А я добра весела. Полвосьмого время, зато не шесть. Нет, мы пол... Мы собирались в семь начать готовить. Полвосьмого мы встали. Да. Вот, спустя час, умылись, а оделись. я начала. Сашка начала. Да, я уже тут раскидала яички, курочки. Сейчас все водичкой слили, поставим вариться. Я уже натерла. Я прям... Ты что, какая бодрая не пыла? Я натерла уже даже орехи. Ага. ветки вот, я предлагаю сейчас поставить еще и уйти в ту комнату там резать, потому что мне очень мало места. Mm -hmm. У нас на улице минус 30. Mm -hmm, ощущается, как минус 36. Вот, так что сейчас мы походкой тащимся в ту комнату и там все будем резать. Давай. Нет, хороший. Эй. Ну что, крабовая палочка достала размораживаться. Количество. Кошмарное вообще масло достала на бутерброд. Пусть тоже размораживается. Оно у нас лежит в морозилке. Яйца не знаю, почему я решила, но решила положить в один слой, чтобы пусть типа будет больше кастрюль. Ну ладно. Так что здесь больше 20 яиц и курица на салат. Отправляем все вариться. Леша в это время разложит. 54 рубля стоило. Не кричи. Это много. Потому что Максим у нас спит. И надеюсь проспит часов до 11. Нам надо торопиться. Давай. Я снять кот, Решил запрыгнуть под скатерть. Было смешно. Иди обратно. Меня просто жрут. на помидоры и рулеты. Это на цезарь, а это на сырный салат. А теперь пойду. У нас тут прям варка-варка. сральный -варка, творческий беспорядок. И это сварили, все сварили. Сейчас все. Выключу, остужу. Точно поставлю. О, О, на муску посверлила. Поставлю остужаться и что-нибудь, наверное, буду дальше делать. Какой папа молодец! Это же моя молодежь, хренушек а нареза. А. Что сейчас будешь делать? Тереть. А вот делать? Чеснок тереть, тереть. тереть. А я буду, а я буду резать колбасу на оливье. Только я не буду резать, я ее буду давить <laughs> через вот такую штуку. Не знаю, удобно, быстро. Режу на колечки и туда. Типа, шу -шу -шу, и она получается ровными квадратиками. Быстро и удобно. Вот. А время полдевятого. К слову, гости у нас будут в два часа. У нас осталось приготовить четыре часа. Четыре с половиной. Идти. хотелось бы надеюсь что я успею сейчас нарезать курицу на Цезарь нарезать курицу на нанасы с курицей а потом и нарезать и нанасы короче делать полностью салат с нанасами и успеть нарезать курицу на этот на Цезарь за час за это время сейчас Леша дожаривает сухари Доварятся овощи он за этим всем на кухне следит и надеюсь успеть что-нибудь еще порезать да Леша Ага. Че? Ничего. Не слышно ничего. Я вчера не говорила, какие у нас получаются вообще планы на стол. Чем мы вообще собрались делать? Цезарь, оливье, крабовый, сырный, ой, ну прям глаза слепаются, И курицу с Потом помидоры, на которых такая шапочка из сыра, майонеза, чеснока и пробчиком все это посыпано. Рулеты. А, это такая, ну типа окорот либо ветчина в нее тоже внутри Сыр с майонезом, с чесноком, это все в рулечке свернуто Тарталетки с красной рыбой и творожным сыром И бутерброды с укрой По-моему все, ну колбасная нарезка еще И потом после этого еще догнаться тортом, тортом, не знаю как правильно Вот, где-то все надо сделать, у нас осталось 3 часа у -у -у. А я натерла Сыр, сыр. Нарезала колбасу на оливье, сварила, начистила яйца. И пожарил сухари. Все. Так что мы не теряем время. Алиса, продолжай. И режем курицу. Охренеть просто! Надо еще? Да нет, я думаю, хватит. Пери, перемешивай, смотри. нас один салат готов, его надо убрать. Так, улица с Ну, наверное, туда придется купить еще горшочек салата. Наверное. Я предлагаю тебе не ехать в из магазина, я предлагаю сначала сделать себе оливье. Если картошка с морковью дерьмо, ты поедешь, купишь вареное. Пока, типа... А так надо перемешать. Если с капустой все, то я начну резать огурцы. Если ты еще как постворишь. Давай. Доброе утро. Доброе утро. Иди ко мне сюда. Здорово, да. Такой ты горшок. А, а почему вот так много уже огуречек на лес? На салат. Я тебе Знаешь, что на салат? Я просто сказала, что много огурец. Угу. Я вспомнила мужчину, пацаны пострючены. Заспни. Иди одень трусики, пожалуйста, и возвращайся. чтобы папе тебе не пришлось мылить. А то тебе ну, мне нужно кое-что тебе рассказать. А, рассказать -а. а, хорошо еще? Ну иди, трусы одень, и потом посмотришь, а то папа замучается мылить. Запалил. Ага, салат Конечно. Зарезалась прям салат. Я просто тут с утра распихала. Раз, два, три, четыре. Сегодня последний день подарочков. Максим. Ты! Беструсая команда. Угу. У угу. меня еще одна четыре. Да. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо, теперь можно больше зубы. Если... А да откуда же я знаю, где ну, тебя найдешь? Давай дальше распаковывай, и я пойду салаты резать дальше. Я, пока... я... я... А вот этот вот здесь рви, вот язычок специально где оторвать, разрывай. Почему амонгус? Амонгас, наверное. Я не знаю. <laughs> Спасибо. Еще это это какие-то карамельки. Это мармеладки, а это шоколадки. Спасибо. Дальше. Дальше амонгус. Амонгус. Он трёх. Да, это тетя сама вязала. Это ручная работа. Он очень красивенький, аккуратненький. Вот она вот связала такого. Штучка. Да, красивый. Дальше. И И а как... Давай. А там должен быть еще ходивай. Ну, либо тот, либо тот. Я выполнил киси. На, тяни, коробку сними. О, какая. Ну -ка, смотри. А так, у нее там какая-то включалка. А как ее достать? А как ее достать? А вот. Стой что там за выключалка включал. Вау, она светится! А -а -а. Выключи а включалку и попробуй его руки-ноги покрути него. А у него. А у него выключается? Они щелкают, когда они поднимаются, открываются. Вот Это большая фигурка лего, которую ты можешь посадить к себе на полочку. Да. Yeah. Еще что-то там лежит? Вот что. А. Последнее. Я не вижу это. Это что? Штатный футболк. Спасибо! Кто там? Ты даже не показал нам. И... Кто это? Я не помню, как мультики назвать. Тимон и Пумба. Супер, yeah. блин. А. Ага. Давай, иди, распаковывай свои подарки, все убирай. Это на помойке, которые коробки. А я пошла дальше. Рез салаты. Ты можешь поваляться у себя с телефончиком пока что. Тут вот эту я не буду. Она мне пока что за игры будет нужна. Хорошо. Слегу потом. Хорошо. Вот а то это Тихон сейчас я... съест. Когда я буду играть в Веру. Давай. Время 12. Рассказывай, Что происходит? Почти, почти. Почти чего? Успеваем. Последний салат. Да. Я начала убираться. О, Максюхи уже чисто, прекрасно сандаляется. Сейчас тут разбираю какие-то приборы. Брала все в коридоре. Сейчас нужно только полы помыть. Остается прекрасная кухня, которая в процессе готовки и все закуски. Аха, ту ту ту ту ту. Папе еще в магазин надо съездить. Да, я сейчас дорезаю и еду. Мне хочется плакать. Не надо. Не, не. не понимаю, как У нас осталось полчаса. Что скажешь? Хватит рыбу есть. Что скажешь? Теперь. Сашки истерики. Я не могу. у Меня злит, что ничего не готово. Я бешусь психую, потому что вот все, что валяется на столе, еще не приготовлено. Короче, к сожалению, нам не получилось за все это застолье. Короче, мы посидели. Гости пока там. А, Сашка уже уносит все. Сейчас будет чай, чай. пить. Наелись, поели, отдохнули, посидели, поговорили, поболтали Вот остались салаты, разложили так по этим, по контейнерам И э, сухопаек такой собрали Вот как-то так 6 часов 6 часов прошли успешно, удачно Мы посидели, пообщались, гостей встретили, посидели надо, Максим, погоди, секунду, не болтай Максим с Алисой там базарит вот теперь вот это все нужно мыть. Нет, нормально. Душевненько. Подарочков мне дарили, дейвику подарили. Леша, что, что подарили? Мне, мне подарили я Хелден Shoulders должен... шампунь и пену для бритья от жилет. А я вчера Красота. как раз за ней собиралась. Красота. А еще нам подарили форму для пиццы, потому что мы печем в Пицца. духовке пиццы. Это чтобы вот, типа жижиться там вся и тесто хорошо снизу пропекалось, чтобы дырочки были. Я думаю, что это очень крутая штука. Попробуем. Ну вроде, даже всем понравилось, никто да. ничего не сказал, но последние часы у меня были прям максимально нервозные, я так устала, мы ничего не успевали. Не Это было да, поначалу. Не, ну, нормально. Мы не успели сделать рулетики с ветчиной, которую я хотела. Причем, кстати, все вот эти вот бутербродики и корочки все подъели. Даже помидоры подъели, осталось всего две штучки. Все подъели. Салатики все я раздала. Осталось только чуть-чуть незаправленных, которые не стали даже запихивать. А так все-все-все раздали. Короче, все всем понравилось. Все классно. А вам спасибо за просмотр. Ставьте большие пальцы Я такая я. на фоне, что не надо на фоне Подписывайтесь меня. Подписывайтесь на наш канал. Пишите свои комментарии. Всем пока-пока. Пока. Давай. В камеру. Дышь. Пока. Закрывай, закрывай. Прямо ладонь. Бам.